Сны цветные бережно хранят И порой тех снов волшебных работ, Взрослых в детство за руку ведет Сны, где сказка Сны, живет, и чудес Сны, где можно достать И в том счастлив тот бедство есть, детство наше давно прошло в прошлых жизней бухгалтерии. Прочло лето, осень, зима.